продолжаем заполнять исковое заявление следующая часть искового заявления связано с правовым обоснованием. В данном случае я уже заполнил правовое обоснование, вам в нем ничего менять не нужно. Правовое обоснование состоит из ссылки на статью 83 жилищного кодекса, в соответствии с которой в случае выезда нанимателей членов его семьи в другое место жительства договор социального найма жилого помещения считается расторгнутым со дня выезда. Есть также разъяснение пленума, на которые я ссылаюсь в частности, в соответствии с пунктом 32 постановления пленума номер 14, при установлении судом обстоятельств, свидетельствующих о добровольном выезде ответчика из жилого помещения в другое место жительства и об отсутствии препятствий в пользовании жилым помещением, а также о его отказе в одностороннем порядке от прав и обязанностей по договору социального найма, иск о его утратившим права на жилое помещение подлежит удовлетворению на основании части 3 статьи 83 жилищного кодекса в связи с расторжением ответчиком в отношении себя договора социального найма. То есть в данной части вам ничего менять не нужно, то есть она приведена в соответствии с действующими нормами и действующими разъяснениями блинного Верховного суда. Следующую часть, которую необходимо будет заполнить, это резолютивная часть. В частности, необходимо будет указать, что мы будем конкретно просить у суда. В качестве примера я привел следующее содержание резолютивной части искового заявления. Первое. Признать Петрова Петра Петровича, утратившим правопользования жилым помещением, расположенным по адресу, Волог до улица Ленина, дом 1, квартира 1. Если у вас несколько ответчиков, то соответственно вы вторым пунктом пишите то же самое, но в отношении второго ответчика. То есть пишите точно так же признать указывайте фамилию и имя отчества второго ответчика и пишите утратившим право пользования жилым помещением, расположенным по адресу такому-то. Далее нам необходимо будет заполнить важный раздел искового заявления. Это приложение. В приложении можно выделить три основные группы документов, которые должны быть приложены к исковому заявлению. Первый документ, обязательно который должен быть, это квитанция об оплате государственной пошлины на сумму 200 рублей. Она указана под цифрой 1. Второй блок – Документов, он самый объемный, это письменные доказательства, которые вы прикладываете к исковому заявлению. И последний элемент, прикладываемый к исковому заявлению, это копия искового заявления для ответчика со всеми прилагаемыми документами. В одном из предыдущих видео я показал, каким образом найти реквизиты для оплаты государственной пошлины. Вы должны были по данным реквизитам оплатить госпошину в сумме 200 рублей, получить квитанцию. И, соответственно, первым приложением к вашему исковому заявлению будет данная квитанция. Далее идет под цифрой 2 копия справки о составе семьи от такого-то числа, номер такой-то, один экземпляр на одном листе. Вы должны были получить данное письменное доказательство и, соответственно, должны будете указать дату и иные реквизиты, в том числе номер, если есть у данной справки. Количество экземпляров 1 количество листов указываете то, которое содержит ваша справка. У меня в данном случае один лист, если у вас на двух листах указываете соответственно два листа. Под цифрами 3 и 4 Идет копия договора социального найма и копия ордера. У вас может быть либо договор социального найма, либо ордер, либо и то и другое. Указывайте то, что непосредственно у вас есть. Под цифрой 5 и под цифрой 6 идет копия лицевого счета и копия акта о непроживании. Данные письменные доказательства вы могли получить, используя предыдущие просмотренные видео если вы эти документы получили вы соответственно их прикладываете и описываете указываете копия такого-то документа один экземпляр таком-то количестве листов под цифрами 7 8 9 я специально оставил пустыми чтобы вы понимали что вы можете приложить любое количество письменных доказательств которые вы собрали дост на стадии до судебной подготовки это у вас могут быть и нотариально заверенные протоколы переписки из социальных сетей из мобильного телефона это у вас могут быть нотариально удостоверенные обеспеченные показания свидетелей Могут быть любые другие письменные документы, которые вы собрали до подготовки искового заявления. Соответственно, вы можете сюда их включить, описать по такой же схеме, по которой вы видите на экране. То есть указываете копия такого-то документа, указываете его реквизиты, если у него есть дата и есть номер, указываете, пишите что это один экземпляр и подсчитываете количество листов. Все документы, указанные в приложении, мы будем прикладывать в виде копий для суда, за исключением квитанции об оплате госпошины». Квитанция об оплате госпошины в суд пойдет в оригинале. Все остальные документы к исковому заявлению, которые будут отправляться в суд, мы приложим в виде копий. Оригиналы останутся у нас, и потом уже в процессе, после принятия искового заявления, если суд захочет сверить копии с оригиналами, вы просто в судебном заседании покажете оригиналы тех документов, которые приложили к исковому заявлению, для того чтобы суд сверил и вернул вам оригиналы. И последнее под, в данном случае под пунктом 10 это идет копия искового заявления для ответчика со всеми прилагаемыми документами если у вас один ответчик, то соответственно у вас будет один экземпляр, как в данном случае указано у меня. В последующем видео я расскажу, каким образом сформировать все эти комплекты и подготовить для подачи искового заявления в суд. И последнее. Необходимо подписать исковое заявление и поставить дату его подписания. На этом подготовка искового заявления завершена. В следующем видео я расскажу, каким образом сформировать все документы для суда и предъявить исковое заявление в суд.